друзья сегодня мы приготовим компот с моего огорода у нас будет компот компота 5 литров берем вот такой ковшик то есть ягод мы насобираем где-то литр литр ягод у этого ковшек компот у нас будет ассорти мне очень нравится этот компот. Пробуйте. наш компот пойдет смородина. Только ягодки. Смородина у нас получилась стакан. Земляника линейки далее малинки нарвем тоже горст малину красную и желтую черешню я нашла только одну но возьмем и одну для вкуса компот я бросаю веточку мелисы Она даст приятный запах. Клубнику. Клубнике у нас получилась тоже горсть. еще пойдем поищем вишни пока идем к вишням Здесь у нас вот такая ягода это тоже из семейства смородины Мы на нее с детства говорим клюква. возьмем ее тоже Компота. какая она такая. вишня, Берём, вишня. Забрали фрукты на компот. Посмотрим, у нас Помоем сейчас их. Вот такое ассорти. Компота у нас будет 5 литров. 5 литров компота у нас 900 грамм ассорти фруктов. 5-литровый высыпаем наш фрукт и добавляем воду до полной капельки. Добавила воду, поставила на огонь и добавляю 700 грамм сахара. 700 на 5 литров компота я добавляю 700 грамм. Я готов компот сладкий. Перемешаем сахар и затем закипит минут. Минутку буквально и выключим. Настоится и будет очень вкусный компот. Закипел компот. Выключаем. Накрываем крышкой. И пусть стоит. Когда остынет, будет очень вкусный компот. Постоял час наш компот. Можно пить? Сейчас позовем эксперта.